Добрый день! Я рада приветствовать вас на своем видеоканале «Бухгалтерские услуги». Те, кто заходил на мой сайт, знают, что ко мне можно обратиться за услугой ведения бухгалтерского и налогового учета в вашей организации или ИП, а также за услугой по обучению ведению бухгалтерскому учету. Продолжение серии уроков, которые называются «Ввод начальных остатков». Остановились мы на 68 восьмом счете. Для того, чтобы ввести начальные остатки, мы в старой информационной базе открываем оборотно-сальдовую ведомость. Отчеты оборотно-сальдовая ведомость сформировать. С этой ведомости уже ввели... Часть счетов и продолжаем работу дальше. Последний счет, который был введен, это восемь двенадцать. Теперь необходимо ввести остатки по счетам 69. Счета 69 это счета страховых взносов. Первый у нас идет фонд социального страхования четыреста тридцать 435 рублей. Заходим в новую чистую базу и продолжаем ввод остатков. Вот остатков находится в меню главное. Помощник ввода остатков. Здесь уже введены остатки на 467 тысяч в первых уроках. Заносим дальше. Двигаемся вниз. Находим 69-й счет. 69-й счет. И нас сейчас интересует субсчет 1. 69-01. Два раза мышкой щелкаем. Остаток у нас по нему кредитовый. Здесь у нас уже был документ. Открываем его и продолжаем вот остатков в этот документ. Добавить. Счет 6901. Налоги начислены уплачено как правило, здесь вводим. И остаток будет по кредиту. По-моему, там было 435 рублей. Проверим 435 рублей. 435. Далее смотрим следующий субсчет. Субсчет 6902.7. Это расчеты с пенсионным фондом. 3.300. Добавить. 69. И здесь выбираем 02.7. Обязательно пенсионное страхование. Здесь также выбираем начислено «уплачено». Остаток по кредиту 3300. Опять возвращаемся в старую базу. Двигаемся дальше. Субсчет 6903.1. Фонд медицинского страхования 765 рублей. Остаток на конец года. Заходим в новую базу. Добавить 69. 03.1 Федеральный фонд ОМС. Выбираем. Также здесь налог начислено уплачено. Сумма. Так, что у нас там за сумма? 765 рублей. 765 рублей. Следующая сумма. 69.11. Это несчастные случаи на производстве. 105 рублей. Заходим в новую вазу добавить вот он здесь уже виден 6911 налоги взносы начислены уплачено остаток по кредиту 105 рублей 105 рублей. На этом заканчивается вот по расчетам налоги и взносы. Провести закрыть. И здесь выходим из этого документа просто по крестику. Возвращаемся в помощник ввода начальных остатков. Переходим в старую базу. Смотрим, какие счета идут дальше в оборотно-сальдовой ведомости. Дальше в оборотно-сальдовой ведомости идет счет 7101. Это счет по авансовым отчетам. Здесь необходимо будет занести сотрудника, чтобы произошел правильный ввод остатков. Возвращаемся в новую базу. Опускаемся чуть ниже. Находим счет 71.01. Расчеты с подосчетными лицами. Создать. Добавить. 71.01. И здесь необходимо попасть в справочник работника организации. Показать все. Так как это чистая база, здесь еще никого нет. Создать. Создаем сотрудника. Э -э пока я не буду вносить все подробные реквизиты сотрудника, но это будет сделать вам обязательно. Пока я просто внесу фамилию и записать закрыть. Остаток по кредиту. Вернемся в базу и посмотрим остаток по кредиту. 80 тысяч восемьсот пять рублей 0,6 копеек. 80 тысяч восемьсот двадцать пять рублей ноль шесть копеек. Провести закрыть. Выходим по крестику из этого документа. Вот здесь мы видим сальдо по кредиту, эту сумму. И переходим снова в старую базу. Здесь тоже по крестику закрываем и снова возвращаемся в оборот на сальдовую ведомость. Следующий остаток идет по счету 76.09. Необходимо также сформировать оборот на сальдовую ведомость по счету. И посмотреть, тоже числится остаток по этому же сотруднику. Значит, двигаемся. Заходим в чистую базу. Находим счет здесь ниже 76.09. И добавить. Еще раз по кнопочке добавить 76. Так, давайте посмотрим, показать все. Я неправильно, потому что начала набирать, потому что счет называется 76. А у меня 79. 76. И сразу видим 0.9. Контрагент. Показать все. Здесь создаем группу «Прочие», «Прочие» здесь вносим контрагента создать физлицо создаем сотрудника организации в данном случае записать, закрыть так, еще сейчас одну секундочку вернусь, изменить да, здесь вид контрагента физлицо, все правильно выбираем его Документ с расчетов создаем, такой пустой документ, как и в предыдущих случаях, и остаток по кредиту. Смотрим, какой у нас остаток по кредиту. 46 712 рублей. 46 712. Провести, закрыть. Договор. Показать все. Не проводит потому что нет договора. Создать... Прочее. Договор. И теперь записать, закрыть. А, соскочил у нас документ вид расчетов. Еще раз создаем вид расчетов. И провести, закрыть. Еще раз. сейчас я посмотрю по моему сумма 46 712 у нас да видим 46 712. есть сумма 46 712. и далее заходим в старую базу и смотрим какие счета еще осталось вести Осталось вести еще счет 84 Это финансовый результат с прошлого года. По этому счету есть остаток и по дебету, есть остаток и по кредиту. И сальдо получается э, прибыль 270 тысяч 155 рублей 58 копеек. Здесь мы можем ввести, в данном случае по этому счету, можем ввести э, чистую прибыль. И эта сумма 270 тысяч 155 рублей 58 копеек. Переходим в новую базу, находим счет 84. -й. 84 счет чуть ниже опускаемся. 84,01. Прибыль, подлежащая распределению. Создать. Добавить. 84,01. Значит, 84,01 обыкновенные акции. 84,02 привилегированной акции. И мы выберем 84,09 прочий капитал. Субконта здесь не требуется. Так, остаток. Так, извините, не тот счет. Не тот счет выбрали. Сохранить изменения нет. Так, еще раз, 84.01, создать, добавить, здесь 84, вот, я не тот, я 84.01, прибыль, подлежащая распределению. И остаток у нас по кредиту, 270 155 рублей 58 копеек, провести, закрыть. На этом все. Теперь обратите внимание. Итого баланс вот здесь внизу по дебету введено четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре рубля 42 копейки и по кредиту тоже введено четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре рубля 42 копейки. Эти две цифры должны совпадать. Если они у вас не совпадают по какой-то причине значит смотрите внимательно вот сюда значит вы где-то что-то пропустили и не туда внесли и еще раз для контроля в новой базе мы сверим оборотно-сальдовую ведомость еще хочу показать такой момент Значит, вот этот счет 84 э, можно было ввести другим способом. Давайте я покажу второй способ. 8, э, счет прибыли организации 84. Вернемся к нему. 84.01. Значит, здесь возвращаюсь к нему. И мы введем его именно и по дебету, и по кредиту. Значит, по дебету, чтобы у нас получилось в виде сальда 270 тысяч. Значит, по дебету у нас 289 760 пятьдесят восемь. А по кредиту это уже будет субсчет 02 19, 605 Сейчас введем его немного по-другому значит сюда 289 760, 58 и добавить 84 субсчет 02 убыток подлежащий распределению сюда 19 605 и в оборотно сальдовые ведомости у нас сформируется сальдо по этому счету и оно будет точно такое как в старой базе то есть это второй вариант. Хотя первый вариант тоже можно было оставить. Провести закрыть. Выходим из этого документа. Опускаемся вниз. Видим у нас обороты точно такие же одинаковые. Только уже сумма изменилась. 487 и здесь 487. И проверяем оборот на сальдовую ведомость в новой базе. Отчеты. Оборотно-сальдовая ведомость. Мы формируем 2017 год и остатки на начало года. Сейчас они у нас здесь отобразятся. Сформировать. Вот видим, у нас отражены остатки на начало года. Все, как мы вводили со старой базы. Здесь рекомендую Поменять настройки, показать настройки и сделать по субсчетам, чтобы было более подробно видно, по каким субсчетам были введены остатки. Еще раз сформировать. Вот видите, отчет стал более подробный. И здесь очень теперь хорошо видно все субсчета. И вот то, о чем я вам говорила, у нас по четвертому счету образовалось такое сальдо 270 тысяч чистой прибыли, как это было в старой базе. Итак, еще раз вернемся в старую базу и видим, у нас здесь обороты 421 644, в новой базе точно такие же обороты, то есть все идентично. Также по вводу остатков у вас могут участвовать и другие счета и соответственно вы их там же заносите. В этом документе в помощнике ввода начальных остатков. То есть абсолютно по каждому счету можно внести остаток. Благодарю вас за внимание. И я надеюсь, что информация для вас была полезной и нужной. Заходите на мой сайт, подписывайтесь на мой видеоканал. И вы будете постоянно узнавать что-нибудь новое из области ведения бухгалтерского и налогового учета. Всего доброго!